Я менеджер самого среднего звена, у меня есть дети, у меня есть жена. Я работаю в компании «Связинтерком», и каждый понедельник я огурцом. И каждый в том, Здравствуйте, я огурцом. уважаемые подписчики. И Во всяком случае, та небольшая часть, что успела узнать о смене адреса канала и переподписаться на него. Почему это произошло и почему вопросительный тон канала изменился на утвердительный? Ну, потому что за время расследования и публикации видео на канале стало ясно, что этому продукту нет места на российском рынке. Сегодня я хочу познакомить вас с некоторыми персонажами, принимающими активное участие в продаже франшизы. С частью из них мы знакомы. Это Чита Харитоновых, Чита Желенковых, почтенная мать семейства и самый дорогой коуч в недавно прошлом Елена Степановна, дальние родственники и подруги директора конторы Шепелева и Солонкина, кто же еще держит руку на пульсе продаж лже-франшизы, отрабатывая свои 30 серебряников? Давайте знакомиться. Ольга Беляева. Преданный своим хозяевам фанатичный руководитель отдела маркетинга. Ольга находится в центре продаж продукта. Найти те рычажки, с помощью которых можно будет перевернуть сознание покупателя и заставить его купить по акции товар – это наша Оля. Сроки и организация акции тоже на ней. Может ли она не знать, как расходуются средства от продажи франшизы? Безусловно, может. Может ли она не знать, что подавляющее большинство покупателей приходит к решению об отказе от работы с данным продуктом в его, ввиду его нежизнеспособности? Безусловно, нет. Если вам случится беседовать с этой особой, спросите у нее, какой ценой ей удается продавать этот невнятный бизнес и какой процент покупателей остается с носом. Еще полгода назад она отвечала, что все сто процентов покупателей довольны приобретением и зарабатывают от 200 тысяч в месяц до двух миллионов. Интересно будет послушать ее ответ на этот вопрос теперь. Отпишитесь пожалуйста в комментариях те, кому удалось его получить. Следующая фигура в нашем списке – Дмитрий Баранов. Старший маркетолог и любитель селфи, правая рука Ольги Беляевой и левая нога Анны Харитоновой, Дмитрий всегда рядом с продажами, всегда на подхвате. Если нужно придумать идею, как продать то, что работать будет в исключительных случаях и недолго, здесь Дима незаменим. А еще Дима отвечает за нужную обстановку в чате во время вебинара. И если вы, потенциальный покупатель, оказавшись участником подобного шоу, заметили, что после острых вопросов по существу чат покинули пару человек, это тоже дело рук нашего Димы. Вот таким нехитрым способом создается впечатление всеобщего согласия с ведущим и атмосфера приобщения к великим заработкам. Может ли Дмитрий не знать о том, что участвует в обмане потенциального покупателя, утаивая все минусы продукта и заменяя их придуманными плюсами? Конечно, нет. Однако, Дмитрий, если человек, делящийся со мной информацией из сердца вашей кормушки, ошибся, дайте мне знать об этом в комментариях к видео. И обернитесь, читая сообщение от Ольги Беляевой. Возможно, именно это сообщение станет открытым для обсуждения в чате франчайзи. Да, Дмитрий, друзей у вас среди сотрудников бизнес-медиа стало как минимум на одного меньше. А сейчас мы прервемся на короткую рекламу. Пастеризан – средство от геморроя, возникшего в результате неоправданной жадности. Пастеризан поможет вам мягко перенести заслуженную боль и потери денег. Рекомендован к применению членам общественных палат и потомственным изобретателям. И сразу же просьба к сотрудникам, заинтересованным в обнародовании информации о теневых сторонах бизнеса Анны Харитоновой. Если возможно, то снабжайте ваши данные подтверждениями. Мне бы не хотелось, чтобы с моего канала исходила неподкрепленная фактами информация. Я приобретении Лексуса и недвижимости в Сочи, Харитоновой. А также пришлите, пожалуйста, базу данных федеральных рекламодателей. Я думаю, многие из них прекратят сотрудничество с бизнес-медиа, узнав его скрытые достоинства. Также прошу вашей помощи в сборе фактов противоправных действий гражданина Харитонова Владимира. В беседах со следователем и другими компетентными людьми до меня было доведено, что гопниками в таком возрасте не становятся. И что наверняка у гражданина Харитонова есть послужной список из подобных «улаживаний» в кавычках конфликтов между бизнес-медиа и их покупателями или сотрудниками. Вполне возможно, что нежелание людей общаться с прессой по поводу своего увольнения из бизнес-медиа тоже дело рук Харитонова. Эта информация сильно помогла бы в составлении психологического портрета подозреваемого в преступлении и в понимании природы его угроз, а также помогла бы в закрытии этого бизнеса, держащегося на этих угрозах. Но вернемся к людям, наполняющим отделы ООО «Бизнес-Медиа». Вот здесь можно отслеживать потребность в постоянно покидающих компанию сотрудниках. Уходят они, как это уже было описано ранее, изданием ⁇ секунды часто в один день и со скандалом. Так как Желенков, натура не только косноязычная, но и истеричная. Описание данного персонажа, словами его коллеги, смотрите в ближайшем выпуске. Также в нем будет рассказано о некоторых фактах, известных каждому сотруднику бизнес-медиа, но неизвестных ни одному франчайзи. Представляя себя в собственных рассказах известным дюдаистом, на деле Женя может повысить голос лишь на непредставляющую угрозы девочку из офиса, уткнувшуюся носом в телефонный справочник в поисках возможного покупателя. Как написано в объявлении о наборе, по утрам сотрудников ждут завтраки, а столовая обеспечит вкусным обедом не дороже 150 рублей. Господа соискатели, если вы из тех, кто знаком с понятием «совесть», поищите место для обеда в другой столовой. В этой столовой кусок в горло вам не полезен. Что ж, мы познакомились еще с двумя сотрудниками, помогающими Харитоновой Ежеленкову сбывать чудо-продукт. А в следующем выпуске мы познакомим зрителей канала еще с каким-нибудь из отделов Курской обувной компании. И под концовку ролика кадры с оставшим уже традиционным враньем Анны Харитоновой своим потенциальным покупателем. Я люблю свою команду, я люблю своих людей, я очень люблю свой продукт, я люблю каждого своего франшизи. И многие из них почувствовали на своей шкуре всю любовь и заботу Ани, потеряв от четверти до нескольких миллионов и обратившись с актом ответной любви в прокуратуру в виде жалоб по подозрению бизнес-медиа в многочисленных противоправных деяниях, основным из которых является мошенничество. Спасибо за просмотр и увидимся в ближайших видео.